Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С Вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной вот такую серединку для банта или цветка. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла фетровый кружочек диаметром 3 см. Еще маленькие бусины, их диаметр 3 мм. И они не белого, а молочного цвета. Еще мне понадобились полубусины. Розовые, перламутровые. Их диаметр 6 мм. В своей работе я буду использовать момент кристалл. Вы можете использовать любой другой кладкой. Жидкий силикон очень хорошо. Еще мне нужна тонкая игла его на нить Начнём с того, что кружочек нужно разрезать до центра, посередине и до центра. Потом я его буду вот так склеивать, наложив конец на конец, примерно полтора сантиметра. Я выбрала желтый цвет фетра, потому как планирую в дальнейшем использовать эту серединку, где будет присутствовать желтый цвет. Если у вас будет изделие другого цвета, вы подбирайте фетр такого цвета, как вам нужно. Вот получилась у меня маленькая пирамидка, круглая. И теперь диаметр 2,5 сантиметра. Вершину я немножечко вдавливаю вниз. На эту площадочку наношу каплю клея. И сюда я поставлю центральную полубусину. Вот так. Теперь нанесу клей вокруг центральной полубусины. И второй ряд у меня будет состоять шести полубусин приклеиваю их плотно друг к другу и теперь нижний нижний ряд здесь я наношу клей в промежутках между бусинами вот так вы видите Здесь тоже у меня будет 6 полукусин. Теперь я возьму иголку с ниткой и буду начинать шить с самого верха. Ввожу иглу в свободное место. Набираю на иглу две бусинки и пришиваю в расщелину между полубусинами. Опять вывожу иголочку наверх и снова беру две бусины. И таким образом я двигаюсь по кругу. Вот круг замкнулся, получается, что верхняя полубусина обшита маленькими бусинками. Теперь я иглу веду между бусинами второго ряда и здесь я буду пришивать по одной бусинке. Последнюю бусинку второго ряда. Все, вот я ее пришила, и теперь перейду на самый нижний ряд. здесь я буду пришивать два раза по две бусинки вот я первый раз набираю две бусины иголочкой вхожу в самый край фетра опять вывожу иголку наверх беру еще две бусинки и в самый край и расстояние между бусинами у меня получается закрытым. Ну вот, последний фрагмент у меня зашит и можно ниточку закрепить. Нитку обрезаю и обязательно оплавляю ее огнем. Получается вот такая выпуклая серединка. Здесь край я оплавляю огнем по всей, по всей окружности. Подплавляется фетр и его практически не видно с лицевой стороны. А пустоту я заклеиваю лентой каким-нибудь ненужным маленьким кусочком вот так я наношу горячий клей и вот такими движениями заклеиваю всю пустоту сферы лишнее обрезаю еще раз обработаю огнем и в принципе серединка моя готова ее можно использовать для банта или цветка. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Надеюсь, что вам мой мастер-класс будет полезен. И вы используете такую серединку в своих работах. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. С вами была Ирина.